Я приветствую всех. Сегодня мы с вами будем готовить легкие, воздушные творожные булочки для бургеров. А для этого нам потребуется 500 грамм обезжиренного творога, 2 куриных яйца, 1 чайная ложка или 5 грамм соли, 1 столовая ложка или 25 грамм сахара, 100 грамм или 4 столовых ложки манки и дополнительные 2 столовых ложки или 50 грамм манки для формовки изделий 1 чайная ложка или 7 грамм разрыхлителя начинаем готовить булочки и сначала э, берем куриные яйца и отделяем белки от желтков взбиваем яичные булки добавив в них приготовленную соль э, соль сократит время взбивания наших белков После начала образования белковой пены добавляем в белки сахар и продолжаем взбивание. Взбиваем белки до образования устойчивой пены, но нам не нужны такие же устойчивые пики, как при взбивании миринги. Пена должна быть намного мягче. После завершения процесса взбивания белки на время отставляем в сторону. Далее берем творог и перетираем его с желтками. Творог предварительно должен быть подготовлен. Есть два варианта. Первый вариант предварительная заморозка творога с последующей разморозкой. Таким образом творог при размораживании отдаст лишний объем влаги, а это до двух столовых ложек. И второй вариант это сцеживание творога через сито и марлю. Но мы в данном случае при приготовлении использовали первый вариант заморозку. Таким образом, избавляясь от лишней влаги в тесте наших булочек, нам не придется использовать дополнительное количество манки. И тесто в этом случае выиграет, станет эластичнее и нежнее. В творог, перетертый желтками, вводим 3 четвертых манки. Одну четверть манки на время отставляем в сторону, и мы будем использовать ее в случае необходимости для доведения теста до необходимой нам плотности. Включаем духовку на разогрев на 180 градусов. Творог с желтками и манкой объединяем с белками в одной емкости. И продолжаем активное смешивание до однородности. Наше тесто для булочек полностью готово. На рабочую поверхность присыпаем 1 столовую ложку манки и формируем небольшие порционные шарики. Тесто должно быть однородным, без видимых вкраплений творога, плотным, но не жестким, таким, которое будет эластично, но уверенно держать форму шарика. Придаем форму творожным булочкам при помощи широкого ножа. Пока идет формовка, поговорим немного о пользе наших булочек. Как известно, в твороге содержится молочный белок казеин, а в яйце содержится яичный белок альбумин. В твороге белка 18 грамм на 100 грамм продукта, а в яйце, соответственно, 25 грамм на 100 грамм продуктов. Путем несложных вычислений получаем, что в каждой из формируемых нами булочек содержится как минимум 20 грамм белка. То есть суточную потребность организма в белке мы можем закрыть, съев три булочки. По аминокислотному составу в белке творога и куриных яиц содержатся аминокислоты изолицин, лицин. лейцин, Валин – это те так называемые БЦАА, которые необходимы для роста и сохранения мышечной массы. У нас получилось 7 булочек. Ставим их для выпекания на 20 минут в заранее разогретую духовку до 180 градусов. минут прошло, наши булочки изменились до неузнаваемости, они стали сферической формы, увеличились в объеме, разрумянились. Достаем наши булочки из духового шкафа и выкладываем их для остывания. Снаружи булочки имеют хрустящую корочку, а внутри они мягкие и нежные. Посмотрите, какие они. Как из приготовленных нами булочек сделать отличные бургеры, вы сможете увидеть в другом видео этого же канала. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы сможете приготовить такие же волшебные булочки. И хочу пожелать вам приятного аппетита.